Друзья, всем привет, с вами Юрий Павлов, сегодня вам хочу рассказать об одном вопросе про непрофильные активы. Некоторые люди говорят, ну вот я, например, ходил на торги по банкротству, покупал различные имущества, оргтехнику или еще что-то, и потом сижу, сидел, ждал у моря погоды, ничего не продавалось. Смотрите, да, конечно я скажу, что торги по банкротству действительно не сказка, как раньше. Сейчас это рынок именно для профессионалов, большие скидки, но для прямо сильно подкованных людей. А что касается непрофильных активов, не нужно ставить между словом непрофильные и неликвидные, знак равно. Непрофильные активы это абсолютно ликвидные активы. И в отличие от торгов по банкротству, их можно купить сейчас без конкуренции. Это знаете, если можно сравнить торги по банкротству с тем периодом, когда когда они только начались, сейчас то же самое в непрофильных активах. Теперь второй момент, непрофильные активы это очень ликвидное имущество, потому что это продается не у каких-то там компаний, которые обанкротились, не могут свести концы с концами, у них все там развалилось и состояние в, таком же, ну, со состояние в таком же состоянии, извиняюсь, как говорится за тавтологию, но тем не менее, это вы покупаете имущество у лидеров рынка, аэрофлот, МТС. Все имущество уже ими проверено, все работает, все в отличном состоянии. Единственное, что по определенным причинам, о которых я говорил в предыдущих видео и можно посмотреть в других наших роликах, они не могут его держать у себя на балансе. Но имущество абсолютно такое вот боевое. Бери, работай, живи, если машина катается, езди, то есть все для вас, все готово, все ликвидно, хоть и не профильно, друзья. Поэтому приходите на активы госкорпорации, активы госкомпаний, работайте, зарабатывайте, пока здесь еще не кого нет. Да? То есть, друзья, с вами был Юрий Павлов, инвестиционный центр «Павловые партнеры», подписывайтесь, важно, обязательно ставьте много лайков и снизу вопросы, если у вас есть, потому что мое видео основано на ваших вопросах, я отвечаю на то, что вы пишете снизу в комментариях. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и жду ваших комментариев. До встречи в следующих видео.